Детские библейские рассказы на английском. Английский текст. Мама Мария и ее Сын Иисус. Мазе Мари и ее Бэби. Jesus. Друзья, попытайтесь прочитать этот текст и перевести его на английский. Дальше вы проверите свои знания. Для того, чтобы остановить видео, необходимо левой кнопкой мыши щелкнуть на кнопку «Стоп» треугольничек. В этом формате можно найти ответы на все предыдущие фразы, сказанные на русском языке. Итак, вот младенец Иисус и его мать Мария. He is a baby Jesus and his mother Mary. Следующее предложение. Несколько мудрых людей пришли издалека с подарками для Иисуса. Some wise, несколько мудрых, men... From away пришли э, издалека, have come with presents с подарками для кого? For Jesus для Иисуса. Точка. Они увидели звезду, которая и привела их к Иисусу. Они увидели звезду, a star звезду, которая z led привела them их куда? To Jesus, точка, к Иисусу. Они знают, they know, какой великий будет Иисус. Они знают, they know, Jesus will be, Иисус будет very important. Важным, великим. Точка. Следующее предложение. Вот почему они приносят ему дари. That is, то есть или вот поэтому why they э, они а есть bringing приносящие him ему gifts дары. Почему они приносят дары Иисуса? Иисусу. Why are they bringing? Почему есть они приносящие gifts, дарей, кому? To Jesus. Вот и все здесь, дорогие друзья. Перейдем дальше к следующему формату. Итак, почему они приносят дары Иисусу? Это вопрос. They know. Они знают. Иисус, Иисус, will be. Иисус будет. Великим или важным. Will be important. Will be important. Очень важным. Will be very important. На этом, дорогие друзья, наш урок завершен. Я желаю вам удачи и успеха. Подписывайтесь на мой канал, делайте лайки, делайте комментарии. Всего вам доброго и пока.